В тишине и мечтал об одном, а теперь я стоял на берегу по жизниной реки. Вступить в черту, разрушив все мечты Я устал от себя, как от пахиша Мне тебя забывать надо не спеша Я стоял, ложись в текло, текло, но не со мной Субтитры